Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но мы всегда будем помнить, как 1418 дней и ночей наш народ приближал этот день, День Победы! 78-ю годовщину Победы в Одинцовском округе отметили праздничными тематическими концертами. Как всегда, этот день объединил эпохи и поколения, чтобы наполнить сердца людей благодарной памятью о Великой Дате. Ну, безусловно, у нас сегодня большой праздник, как и собственно, в форме... Торжественного концерта, который мы здесь организовали и будем проводить, так и, собственно, в душе, потому что это действительно, наверное, ну, поистине самый важный праздник, который есть у нашей страны, вообще, в принципе, наверное, у стран, как бы это ни прозвучало, постсоветского пространства. В Доме культуры Солнечной звучали известные произведения военных лет в исполнении профессиональных музыкантов и лучших творческих коллективов округа. Хор русской песни «Околица», мужской состав которого состоит преимущественно из ветеранов боевых действий, спел проникновенную песню «Ах, поле, поле». Когда услышали, предложили нам к ее исполнению, она так запала в душу, потому что сейчас появляются уже новые песни про войну, про те события. И поэтому такое легкое звучание, такие превосходные слова легкие. И поэтому говорю, мы очень серьезно к этой песне подошли, и она всем просто очень нравится. В культурно-досуговом центре Барвиха юные участники исполняли фронтовые песни не по-детски серьезно и осмысленно. А всем знакомые мелодии зал подпевал хором. Школьники с удовольствием участвуют в таких памятных концертах, знают и чтят историю своей страны что мне нравятся праздники, в которых можно вспомнить тех, кто защищал нашу страну, и которые отдали свои жизни, чтобы она победила. Одну из песен вокально-инструментальный ансамбль Барвиха посвятил бойцам СВО, которые сегодня, как и наши деды в годы Великой Отечественной войны, защищают свою родину. А завершился праздничный день красочным салютом на площадке парка Патриот у главного храма вооруженных сил России. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, Олег Мещерский, телекомпания одинцова